Детство у меня, в общем-то, обычно было, Просто болеть я начал, ну, уже как достаточно рано еще, но это, в общем поначалу не влияло никак на, на, на мою жизнь. Так же, как все, ходил в садик, потом пошел в школу, как, как все, значит, в школу, даже ходил на физкультуру, но потом уже, конечно, стало сложнее, уже у меня врачи стали ограничения какие-то накладывать уже, Освободили от, от физкультуры, например. С 7 класса я уже на домашнее обучение меня перевели. То есть я в школу не ходила, а ко мне учителя ходили. Ну вот так, так и закончил. Как у всех, вот, кто школу окончил, начинал куда-то идти, что-то думать. И Мне, значит, просто тоже, опять же, врачи поставили только два, как бы, две возможности: либо идти на экономический, либо на юридический. То есть какие-то технические там профессии мне были закрыты для меня. Ну, я решил, что в математике я слабоват, для меня никакой. Решил идти на юридический. Вот, и подал документы в наш гуманитарный университет, на заочное отделение. То есть, опять же, не на дневно, потому что тоже там нагрузка больше, а на заочное. И пошел, все, подал. Прошел, прошел по конкурсу и сразу же, без перерыва, как бы попал вот на первый курс. Я закончил в 2005 и как-то у меня вот по юридической стезе у меня ничего не получилось. В общем-то, опять же, видите, опыт нужен везде, опыта у меня никакого не было. И примерно года два я, наверное, ну, дома сидел, то есть ничего у меня не получалось. Вот, и Потом вот Тамара Николаевна предложила мне в вот, общество инвалидов сюда прийти. Ну и все, я вот тут начал. И все, помаленьку, помаленьку. Он пришел в нашу организацию в 2007 году. Уже после окончания института. Но по натуре он человек очень скромный. Себя не выпячивал. Но его сразу можно было заметить, потому насколько он образованный, насколько он мыслит прогрессивно. И поэтому мы сразу его выдвинули председателем детской комиссии инвалидов. Только он единственный у нас из нашей организации разработал 7 грантовых проектов. И последний грантовый проект «Покажи мне Родину» – это национальный благотворительный президентский грант. Его не просто уважают, его любят. Вот к нему такая любовь, вот я это говорю, на самом деле, что и он э, по характеру такой коммуникабельный, всегда на улыбке, бесконфликтный. Вот у него не было, чтобы он голос поднял или э, как-то бы сказал, что мне некогда, я не буду это... Хотя работа у него выше головы. Вообще сейчас, поскольку все-таки еще я могу, на стараться максимально двигаться и летом обязательно, да, физический, физический труд. То есть ходить по улице все равно надо минимум 2 километра в день проходить где-то выхаживать надо стараться максимально вот все-таки заставлять себя вытаскивать из дома и общаться по большим-большим количеством людей это даже как статистика такая что наиболее успешные люди у них максимальное количество больше всяких различных контактов в обществе и поэтому надо как-то Конечно, удобно, вот привыкнешь, сидишь дома, там, фильм смотришь, там, книжку какую-нибудь, там, все, тепло, сухо, но надо заставлять себя выходить куда-то в люди и брать на себя какие-то обязательства, общаться с людьми, там, что-то предлагать, иначе там никакого движения вверх не будет.